Грыжа, протрузия, остеохондроз и Если тебе эти слова также знакомы, как и мне, то добро пожаловать, друзья! Всех приветствую! И, конечно, досмотри это видео до конца, даже если у тебя нет этих проблем, потому что в этом ролике я покажу упражнение, которое я делаю для того, чтобы вылечить грыжу, избавиться от всех проблем со спиной, которые меня беспокоят. И сразу спойлер! Я сделал МРТ буквально недели две назад, и спустя две недели, с момента, когда у меня были жуткие боли, я не мог ни приседать, ни тянуть, ничего. Сейчас у меня все прекрасно, как бы это ни звучало, то есть я не валяюсь в кровати, я спокойно хожу, я могу бегать, и даже уже могу приседать с грифом 20 кг. А всего лишь две недели прошло, и то есть боль никак не беспокоит. Именно поэтому мы взяли сегодня вот такой вот коврик, вышли на свежий воздух. И поехали по упражнениям. Перед началом ролика обязательно пишите в комментариях ваше мнение, болит ли у вас спина или нет, потому что любой ваш комментарий поможет продвинуть ролик, а это значит, что вы можете помочь гораздо большему количеству людей, потому что ролик будет продвигаться все дальше и дальше. И, конечно, не забывайте подписываться на мой инстаграм вот здесь, потому что там выкладываются годные фотки, которые мы будем делать прямо сейчас. И, друзья, чуть не забыл сказать вообще, что у меня, кстати, было на МРТ. Во-первых, это грыжа L5-S1, 6 мм. Во-вторых, это две протрузии, спонзиолартроз и остеохондроз. Именно поэтому на этом же канале я буду рассказывать полностью весь план от того, как вот я от этого всего избавляюсь, по питанию, по тренировкам, вообще полностью все-все-все-все-все-все-все моменты. И сегодня именно по упражнениям. Так что берем коврик, ищем место, чтобы ничего никуда не впилось, и, мне кажется, это довольно подходящее. И, конечно, я должен предупредить, что я не врач, у меня нет медицинского образования, и поэтому все, что вот я вам сейчас показываю, я делаю сам, и не могу рекомендовать делать вам, потому что каждый случай индивидуальный. Но мне это помогает и, возможно, вам поможет тоже. Также я хочу сказать, что есть довольно много разных упражнений. И здесь я собрал такой комплекс, чтобы они не были противоречивые. То есть первая часть будет из упражнений, которые прям вот 90, наверное, 9% четкие. А вторая часть, где 50 на 50. Но при этом они могут очень сильно вам помочь. Также перед тем, как начать, хочу сказать, что, что такое грыжа и как эти упражнения, в принципе, помогают. Грыжу можно исправить и вылечить без операции. Это уже 100% доказано. Называется это тема резорпция грыжи. Она происходит сама по себе, то есть организм ее... I don't know пожирает за счет своей иммунной системы. Для того, чтобы это произошло, вам нужно постоянно поддерживать кровоток вот в этой области, где находится грыжи. Для этого как раз таки мы и делаем упражнения. То есть сами по себе упражнения, они не лечат грыжу, не лечат протрузии. Но они напрягают всякие мелкие мышцы, которые дают кровоток вашим позвонкам. И за счет этого уже восстанавливаются все вот эти вот ваши позвонки. Именно поэтому у тех, кого, у, тех у кого нет таких проблем, обязательно нужно делать упражнения либо такие, либо какие-то подобные, либо гиперэкстензии, экстензии каждый день, желательно где-то через каждые 2 часа, и тогда у вас все будет четко. Эти упражнения я делаю каждый день в промежутке где-то от часа до двух часов, точнее, каждый час, либо каждые 2 часа, и также делаю декомпрессию. И после каждой своей силовой тренировки делаю гиперэкстенджи обратную, когда тело закрепляется вот таким образом и двигаются ноги. Это упражнение направлено на декомпрессию позвонков, что означает, когда мы, допустим, там приседаем, либо стоим, у нас на позвоночник постоянно что-то давит. И для того, чтобы вот эту компрессию снять, мы делаем упражнение на декомпрессию. Все, надеюсь, мы не затянули, так что погнали. Первое упражнение. Я забыл, как оно называется и какое первое упражнение. Где мой контент-план? Итак, первое упражнение называется «Золотая рыбка». Если я не ошибаюсь, это японская техника. И есть такой прям отдельный комплекс «Золотая рыбка», но я взял, тут только первую ее часть. Что нам нужно? Мы ложимся на коврик. Надеюсь, никто тут меня не съест. Вытягиваем ноги, вытягиваем Руки. И после этого одна нога у нас тянется в ту сторону, то есть как бы назад, а другой противоположной рукой мы вытягиваемся в ту сторону. То есть получается примерно такая штука. Если правая нога тянется туда, то левая рука тянется сюда. И то же самое в обратную сторону, в другую. Тем самым мы расслабляем вот эти вот все мышцы, которые у нас есть и чуть-чуть растягиваем сам позвоночник, совсем чуть-чуть. Не сказать, что это прям вытяжение, но главное то, что мы расслабляемся. Поехали! Такую штуку мы делаем по 10 раз на каждую ногу. Делаем очень медленно, прям аккуратно, тут торопиться прям вообще никак нельзя. Главное, все медленно и подконтрольно я чувствую такое ощущение, как по мне ползет кто-то И такое ощущение, что он не один Полностью почти расслабился И на самом деле, даже после этого упражнения вам уже может стать легче Вторым упражнением я делаю лодочку. Водочку, наверное, все знают: это вам нужно лечь максимально на живот. И цель этого упражнения как раз-таки закачать ваши мышцы кровью. Кстати, если при этом вы принимаете добавки, например, аргинин или цитулин малат, который усиливает кровообращение в мышцах, либо тыквенные семечки в принципе, то, что содержит аргинин, это реально круто, потому что за счет того, что расширяются сосуды, ваше крови наполнение будет лучше. А соответственно, питание позвонков тоже будет лучше. Поехали. Здесь есть несколько уровней. Во-первых, если вам делать, так же, как и мне. Если у вас ужасная растяжка, и вы вытягиваете руки и понимаете, что плечи у вас вперед не идут, можете их в таком стиле согнуть, ноги соединить и просто чуть-чуть поднимаете. Не нужно прям слишком переразгибаться и стараться аж выгнуться, что не в себя. Потому что тоже плохо воздействует на позвоночник. Вам нужно чуть-чуть приподняться аккуратно, медленно и на долю секунды задержаться. Если вы, в принципе, довольно гибкий человек, у вас все хорошо, вы можете вытянуть руки и попытаться сделать это в таком стиле, но лишь что мне это тяжело делать. По-хорошему ваши руки должны быть где-то вот здесь, но мои плечи это сделать не дают, но я это уже исправляю. Поехали. Делаем 30 раз. Насколько на самом деле крутые упражнения, однако. Кстати, не забываем следить за дыханием, когда вы опускаетесь, вдыхаете, когда поднимаетесь, выдыхаете. Чуть-чуть повышаем уровень сложности. И если вы прям очень жесткий, можете даже соединить руки. Это уже читерство будет. О, да. Так вы, скорее всего, сильно не подниметесь. И когда мы сделали 30 раз, на 31 делаем и задерживаемся. И держимся в таком положении, либо в таком столько, сколько вы можете подержаться, хотя бы минуту, может быть две, кто сможет подольше. Но главное сильно опять-таки не переразгибаться. Можете руки даже убрать чуть сюда, если прям сильно тяжело делать. Если все круто, то можете их вытянуть вперед. И держимся желательно от двух минут. Минута две это прям вот минимум. Можете больше, можете больше делать. Поехали. И при этом также важный момент Когда делаем шею Также слишком вперед не наклоняйте Желательно, чтобы позвоночник у вас прям шел ровно То есть не вниз, не вверх А вот как вот линия идет Ровненько смотрим То есть глаза направлены чуть вниз Не знаю, как точно называется третье упражнение Но я назвал его цель А связано это потому, что мы встаем на четвереньке Желательно, чтобы пол был ровный Здесь я чувствую какие-то неровности на самом деле Мы берем одну руку Вытягиваем Берем противоположную ногу и также ее вытягиваем вот в таком стиле. То есть мы как бы устремляемся. При этом, опять-таки, шею мы слишком не наклоняем, слишком не задираем голову. Раз. Аккуратненько опускаем. При этом ногу на какой-то миг можно чуть-чуть вот вперед для того, чтобы позвоночник в этой области как раз-таки чуть-чуть растянулся. Ставим руку и делаем то же самое, только уже с этой ногой и с этой рукой. Два. Здесь мы задерживаемся на совершенно долю секунды. Итак, где-то под конец уже, когда вы сделали все 10 раз, вы должны почувствовать, что у вас довольно закислена спина, то есть полностью кровенаполнение. прям начиная с самого-самого низа длинных мышц, прям до верху. Полностью все длинные мышцы спины. Также чуть-чуть эта спинка. Кстати, эти упражнения помогут вам исправить осаночку, если вы постоянно ходите его в таком стиле, как я раньше ходил. Ну, сейчас бывает. И последнее, нет, не последнее, четвертое упражнение. А, я назвал его... А я никак его не назвал, потому что не знаю, как это назвать. В общем, суть этого упражнения в том, что вы также ложитесь на спину, обхватываете одну ногу, вот эту ногу вытягиваете и старайтесь тянуть ее потихонечку к себе. При этом голова прижата, не надо прям уж сильно стараться выгнуть ее на себя, но потихонечку-потихонечку тянем. Это делается для того, чтобы расслабить вот эти вот все мышцы. И если у вас проблемы с растяжкой, и вы занимаетесь особенно в зале, это делать нужно прямо обязательно. Потому что, как правило, из-за недостатка мобильности происходят различные проблемы с позвоночником. Секунд по 30 тянем каждую ногу. Тянутся и ягодичные, и задняя поверхность бедра. Все круто. Дальше, когда мы сделаем и на эту, и на эту ногу, берем уже, обхватываем две ноги, и стараемся прям вытягивать их также к себе. И в этом упражнении также можно чуть-чуть согнуться. Тем самым мы, во-первых, тянем всю эту область и немножко затрагиваем как раз-таки поясничный отдел для того, чтобы его чуть-чуть потянуть и сделать небольшую декомпрессию позвонков. 30 секунд, меня уже накрывает солнце, поэтому надо чуть-чуть ускориться. Также ходит легенда, если у вас проблемы с растяжкой, то вы, скорее всего, не сможете сделать вот так, обхватить ногу и полностью выпрямить. Как вы видите, у меня большие проблемы с растяжкой, так я сделать не могу. Поэтому идеально, если вы можете это сделать, и как раз-таки это будет, наверное, служить каким-то средством образным уровнем вашего прогресса в растяжке но ну, а если у вас длинные ноги такие как я возможно вы так не сможете сделать и последнее шестое упражнение в этом комплексе называется кошечка и э кошка и э кей так как вам удобно суть в том что мы встаем опять же на четвереньки здесь все максимально просто делаем примерно 20-30 раз первое это мы выгибаемся и второе прогибаемся таким образом Наши позвонки начинают растягиваться И питание позвоночников улучшается Особенно, если мы перед этим сделали как раз-таки лодочку Или упражнение, которое закачивает наши мышцы кровью Здесь происходит как раз-таки вот это питание но ну, как бы улучшается Тем самым состояние нашего позвоночника, соответственно, становится гораздо лучше Делаем 20-30 раз И, в принципе, на этом можно комплекс заканчивать Но а, кто-то может сказать Диман Два часа, каждые два часа делать, это слишком много, это перебор. Но фишка в том, что чем больше вы будете закачивать кровью вот эти мышцы, тем больше будет питаться позвоночник, и тем быстрее вы можете избавиться от всех этих проблем, потому что для того, чтобы все это дело залечить, организму, конечно, требуется время, но и требуются все питательные вещества. Питательные вещества доставляются методом диффузии, если вам, наверное, уже больше 20 лет, потому что после такого возраста, как правило, кровеносная система атрофируется, и позвонки питаются только за счет диффузии. Именно поэтому, чем больше вы это делаете, тем быстрее, скорее всего, вы становитесь, и, конечно, будете чувствовать себя лучше. Я это делаю также как я и сказал примерно через каждые два часа но после тренировки я делаю а, либо декомпрессию на специальном станке гиперэкстензии когда закрепляется корпус и вот в таком стиле двигаются ноги либо на фитболе если у вас дома есть фитбол вы также можете закрепиться Сейчас скажу у меня его нет и опускаете ноги корпус закреплен чувствуете как вот это все растягивается и аккуратненько примерно до горизонтальной линии поднимаете ноги при этом очень важно не переразгибаться для того чтобы не травмироваться Итак, надеюсь этот комплекс вы делали вместе со мной и вам уже стало гораздо лучше и специально для вас в конце я обещал рассказать о об упражнениях которые являются спорными то есть я перевел достаточно много информации и многие кто рекомендует делать скручивание то есть когда мы каким-то образом скручиваем наш позвоночник как правило это позволяет избавиться от боли это позволяет ставить позвонки на нужное место но я общался с со остеопатом, общался с другими людьми, которые категорически запрещают это делать. Связано это с тем, приведу простой пример. Допустим, у нас есть стенка, молоток и гвоздь. И кей наш позвоночник. Если мы забьем в эту стенку гвоздь, то он будет довольно хорошо держаться, то есть плотно не шататься ничего. Это как вот у нас есть позвоночник. Если мы его вытащим, опять забьем, то есть мы сделаем скутку на позвоночник, вроде как все неплохо. Сделаем второй раз, третий раз, четвертый раз, и где-то раз на десятый, там может быть двадцатый, тридцатый, он уже начнет шататься, потому что если туда его туда сюда туда-сюда, туда-сюда с этим гвоздем работать, само собой он держаться хорошо перестанет. То же самое, если мы будем постоянно сделать скручивание на наш позвоночник, есть теория, что это довольно нехорошо отражается на наших позвонках. Именно поэтому, для того, чтобы не рисковать, я не делаю эти упражнения, я эти упражнения убрал. И как объясняет мой остеопат, к которому я обращался на консультации, эти упражнения, в принципе, вам и не понадобится делать, потому что если у вас будет разблокирован грудной отдел и также крестцово позвоночный сустав, тогда, в принципе, все позвонки будут чувствовать себя прекрасно, стоять на своих местах, и вот этих упражнений вам достаточно. И вам не нужно будет травмировать себя на всяких своего рода скручиваниях. Но, тем не менее, для одного раза я покажу, потому что... Все-таки это может кому-то помочь, и, конечно, есть теория, что, в принципе, это не вредно. Поэтому, раз уж я обещал, давайте сделаем. Ложимся на коврик, руки в стороны, шея здесь. Поднимаем одну ногу, хватаемся левой рукой за правую ногу, шея в противоположном направлении туда, а ногу стараемся развернуть туда. Тем самым получается вот такое вот движение. Делаем это максимально аккуратно, и, как правило, в таких ситуациях, если у вас... Позвонки стоят не на своих местах, у вас начинает все очень сильно прохрустывать. Вот сейчас у меня практически ничего не хрустит. Хрустнул только один раз, совсем чуть-чуть, потому что, в принципе, позвоночник у меня находится уже в более-менее стабильном состоянии. То же самое делаем с этой ногой. Поднимаем руку сюда, шею сюда и скручиваем. Медленно, плавно, аккуратно. Если у вас не хватает растяжки, скорее всего у вас будет такая тема, что вот эта рука отрывается полностью и вы не сможете держать. В принципе, это нормально. Чуть-чуть растянули, возвращаемся в положение. Обычно в таких роликах рекомендуется выполнять от 10 до 15 раз. Также следующее упражнение довольно похоже. В таком случае вы также раскидываете руки по сторонам, поднимаете уже обе ноги. Это упражнение уже потяжелее, потому что используется вес и голова в одну сторону, ноги в другую сторону. Тоже происходит своего рода скручивание. Но при этом, когда вы делаете в таком стиле, также нагружаются еще и мышцы. Что, конечно, с одной стороны хорошо, потому что они наполняются кровью, ваши позвонки питаются. Но при этом вот это скручивание, оно является спорным. И поэтому делать его или нет, решать вам. Следующее упражнение максимально похоже на предыдущие, но только это уровнем выше. Мы также ложимся на спину, руки по сторонам, поднимаем ноги, шею в одну сторону, ноги в другую сторону. Но вместо того, чтобы возвращать ноги вот в такое вот положение, мы их начинаем вытягивать и возвращаем потихоньку, вот как бы такой небольшой прокаткой. Это выполняется довольно сложно, но возможно вот здесь вот у меня уже хрустит и я чувствую, что это нехорошая тема но эти упражнения я видел, видел во многих роликах советуют довольно популярные личности люди, которым это также помогало которые это также практикуют они говорят, что это нужно делать каждый день опять же, повторю себя, это спорные моменты поэтому, если вы хотите брать на себя такой риск можете пробовать, возможно, вам поможет я это не делаю и, в принципе, не советую и также бонусом, кто досмотрел до конца Бонусное, секретное упражнение, которое посоветовал мой остеопат, которое я, кстати, нигде не видел, не встречал в интернете по рекомендациям, для того, чтобы разблокировать ваш грудной отдел позвоночника. После каждой всего тренировки, если вы приседаете со штангой, например, делаете какую-то становую тягу или, в принципе, упражнение в зале, вы берете какой-либо валик. Есть специально даже такие небольшие ролики для йоги, такие валики. Мягкие, есть всякие, жесткие. И подкладываете его под ваш грудной отдел. Ложитесь, подкладываете его где-то сюда. К сожалению, у меня его с собой нет. Получается, вытягиваем руки. Что-то подкладываете под шею, и у вас получается вот здесь, вот в грудном отделе, такой небольшой прогиб. И в таком стиле вы лежите где-то от минуты, начинаете минуты, потом второй день 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты, 5 минут. Потихоньку прибавляете, и так можно сделать до 20 минут. То есть, когда вы лежите, у вас происходит декомпрессия позвонков уже в грудном отделе. И из-за этого вы избегаете как раз такую штуку, когда грудной отдел заблокирован, он компенсируется пояснично-крестцовым отделом. Из-за чего, кстати, у меня, возможно, возможно и возникла грыжа. Ну что, всем большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь на то, что такие комплексы вам помогли. Не забывайте, то, что это делать надо Каждый день, как можно чаще, опять же уточню, эти комплексы не помогают вылечить грыжу. Помогают вылечить грыжу, когда вы закачиваете кровью с помощью этих комплексов, и тогда у вас все будет хорошо. Обязательно подписывайтесь на канал, те, кто еще не сделал, пишите в комментарии. И, конечно, в следующих видео будет больше подробной информации по питанию, по упражнениям, по моим тренировкам. Будет отдельное видео по плану, полностью план восстановления, где я расскажу, как это весь процесс происходит. Но не будем затягивать, увидимся в новых видео.